Здравствуйте! В этом ролике мы расскажем вам, на каком основании и как юридически правильно отказаться от вакцинации от коронавируса. В описании и комментарии к видео мы приложили целый набор различного рода документов и заявлений, чтобы в стрессовой ситуации общения с работодателем и врачами вам не надо было их придумывать, а вы могли бы воспользоваться шаблонами. Большая просьба к вам. Для того, чтобы максимальное количество человек узнало, что никто не вправе заставить сделать прививку и как юридически правильно отказаться от прививки, то после просмотра ролика поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий о вашем отношении к принудительной вакцинации, расскажите в комментариях, как вас заставляют прививаться и отправьте ссылку на это видео знакомым. Пусть знают, что никто не может вас силой заставить сделать прививку. Помогите, пожалуйста, своей активностью распространить это видео. Итак, следует начать с того, что статьей 22 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. То есть, насильно сделать вам вакцину от коронавируса никто не имеет права. Вопрос проведения прививок регламентируется федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней. В статье 5 данного закона написано, что каждый имеет право отказаться от прививки. Федеральным законом номер 323 предусмотрено, что медицинское вмешательство возможно только с согласия гражданина. И если человек не хочет делать прививку, то его не могут заставить сделать ее насильно. Соответственно, что же вам делать, когда работодатель будет заставлять вас делать прививку под страхом увольнения? Первое. Запросите у работодателя документ, на основании чего он принуждает вас вакцинироваться. И сообщите работодателю, что сделайте прививку только в том случае, если он издаст указ по организации о принудительной вакцинации. Поверьте, что в 100% случаев такой документ он не издаст, так как это уже преступление и отвечать он будет по нормам Уголовного кодекса. Второе. Сообщите руководителю, что вашим трудовым договором также не предусмотрено прохождение обязательной вакцинации от коронавируса. Третье. Постарайтесь снять ваш разговор с начальником на мобильный телефон или сделать аудиозапись, чтобы у вас были доказательства. Четвертое. После такого разговора направьте коллективную жалобу в прокуратуру и в Федеральную службу по труду и занятости и приложите им видеозапись. Помните, что работодатель не имеет права привлечь вас к дисциплинарной ответственности за отказ от прививки. Трудовым кодексом это не предусмотрено. В статье 157 федерального закона сказано, что граждане РФ вправе письменно отказаться от вакцинации. То есть, если вы хотите, то можете написать письменный отказ. Его пример приложен в описании к видео. Но интересный момент. Если вы не напишите отказ, то прививку вам все равно не сделают. Писать отказ или нет – это ваше право. Санкции за то, что вы ее не напишите, не предусмотрено. Часто еще разные организации требуют писать отказ по их форме. Опять-таки, вы вправе написать отказ в свободной форме. Также в комментариях нам часто писали, что военных заставляют сделать прививку от коронавируса. Но запомните, что ни один прапорщик или офицер не может заставить сделать прививку. Это исключительно дело добровольное. Если к вам на работу пришли врачи и проводят вакцинацию, то помимо прочего вы имеете право запросить у организации, которая будет проводить вакцинацию, следующие документы. Первое. Лицензию, предусматривающую выполнение услуг по вакцинации. Второе. Документ, подтверждающий, что работник, делающий прививку, прошел соответствующее обучение. Третье. Подтверждение, что лекарственный препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ. Четвертое. Сертификат соответствия. И пятое. Сведения о производстве препарата. Иногда можно увидеть, что в интернете пишут о том, что надо потребовать от врачей гарантийное письмо, что после вакцинации с вами ничего не случится. И что такой документ вас защитит следует отметить что законодательство не знает такого вида гарантии ни один врач в россии не дал такую гарантию не то что при вакцинации от коронавируса но даже при назначении капель в нос так как у всего есть побочные действия и рядовой врач не знает какие могут быть негативные последствия Поэтому, если вы хотите попросить такой документ, то я не буду вас от этого отговаривать. Но знаете, что ни в одном федеральном законе или под акте не указано, что врач обязан вам выдать такой документ. И врач просто откажется его вам выдавать. Если это видео было вам полезно, то поддержите, пожалуйста, нас лайком, комментарием, репостом и подпиской. А если видео вам не понравилось, то поставьте нам дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось. Мы обязательно учтем ваше мнение в следующих видео.